всем привет сегодня в своем видео я вам расскажу как убрать из панели задач строку поиск для того чтобы ее убрать нажимаем правой кнопкой мыши на панель задач выбираем поиск и нажимаем скрыто все панель поиска у нас исчезла если вам необходимо ее вернуть то делаем в обратном порядке. Нажимаем правой кнопкой мыши на панель задач, выбираем поиск, показать поле поиска. И все, видите, у нас поиск появляется. Ребята, если вам понравилось это видео, обязательно поставьте лайк и подписывайтесь на мой канал.